Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня я расскажу вам о такой сделке, а это тем не менее сделки, как долговая расписка. То есть, когда люди дают деньги в долг и при этом составляется расписка. И как раз таки в этом видео я хотел бы рассказать о том, как должна быть правильно составлена долговая расписка. Потому что любая расписка это договор займа. Просто в рукописной форме. Соответственно, как у любого договора, у договора займа есть свои существенные условия. И если они будут нарушены, то сторона, которая давала деньги в долг, рискует. В случае, если долг не будет отдаваться и она пойдет в суд, рискует в суде данный спор проиграть. И такая практика есть. Я неоднократно выступал в роли адвоката, как со стороны должника, так и со стороны кредитора. Соответственно, сегодня я хочу до вас донести информацию о том, что должно быть указано в расписке, чтобы вы могли себя обезопасить. Итак, вы решили дать деньги в долг. Для упрощения процедуры вы решили ограничиться обычной рукописной распиской. Соответственно, запоминайте. Первое. Должны быть указаны полная фамилия, имя, отчество должника и кредитора, то есть того, кто дает в долг и того, кто, долг, кто деньги получает. А если быть совсем юридически верным, заемщика и займодавца. Помимо полных фамилиями и отчества должны быть указаны паспортные данные. Обязательно указан должен быть адрес регистрации потому что именно по этому адресу вы будете обращаться в суд. Чтобы вам потом не мучиться с подсудностью, не получать определение о возврате вашего искового заявления, адрес должен быть указан. Кстати, также расскажу вам совет небольшой из моей практики. Обязательно проверяйте паспортные данные, которые вносятся в расписку. У меня в практике такое было, когда заемщик намеренно или случайно ставил неправильные паспортные данные то есть серия номер не соответствовала не соответствовал адрес регистрации соответственно обращайте на это внимание следующее должно быть обязательно написано точная сумма цифрами и прописью и обязательно должна быть фраза что денежные средства переданы в долг что это долговые отношения и также должна быть фраза что заемщик денежные средства получил Соответственно, если расписка дается на какой-то срок, обязательно укажите срок. Если расписка подразумевает проценты, укажите проценты. Лучше всего, если расписка будет написана рукописным почерком заемщика. И естественно, в конце расписки ставится дата, ставится подпись, расшифровка заемщика. Вверху расписки, естественно, ставьте место где был передан долг. Как правило, это город, например, город Москва. Оригинал расписки взаимодавец хранит у себя. Это его гарантия защиты его прав, если заемщик решит деньги не вернуть. И, соответственно, совет для заемщика. Если вы деньги человеку возвращаете, обязательно потребуйте у него оригинал расписки. Факт того, что оригинал расписки у вас а вы заемщик, означает, что вы долг погасили. То же самое, если вы гасите долг частями, каждый платеж на расписке делайте запись, что такого-то числа отдана такая-то сумма. Не ленитесь этого делать. В случае в судах, когда долг по факту выплачивался, а недобросовестный взаимодавец обращается в суд и взыскивает повторно уже выплаченные денежные средства, очень много. Поэтому знание прав ваших прав облегчит вам жизнь. Однажды ко мне обратился доверитель, у которого была долговая расписка, где не было вообще никаких паспортных данных, где было написано просто фио такой-то дал денег в долг фио такой-то. А в другой раз в другом случае было такое, что цифрами написана сумма одна а прописью в скобках написана сумма другая. И в том и в другом случае, безусловно, мы смогли в суде доказать нашу позицию, смогли денежные средства взыскать. Но это все немного работу нам осложнило. Поэтому относитесь внимательно к этим моментам. Оставайтесь с нами, друзья. Если вам понравилось мое видео, если оно вам показалось полезным, то подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчики, ставьте лайки. До новых встреч!